Так, всем привет. Показываю, как автоматически разбрасывать рекламу по группам Фейсбука. Открываем Mozilla. Вот, Facebook. Теперь вот здесь есть э, кнопочка iMacros. Нажимаем на нее. Появляется вот такое окошко. Здесь находятся все скрипты. Выбираем любой скрипт, ну, скрипт, который нам нужен, допустим. Вот. Просто щелкаем два раза на него. Появляется окошко, нажимаем ОК. Все, нам больше ничего делать не надо, компьютер уже сам все делает. Сейчас паузу поставлю. Значит, обратите внимание, вот смотрите, сколько у меня групп. Здесь около 200 групп. Было 500, я половину убрал. Вот. Оставил себе 200, потому что посчитал, что 200 достаточно. Вот. Значит, скрипт будет заходить в каждую из вот этих групп. вот В одну зайдет, оставит сообщение. Через одну минуту он зайдет во вторую, оставит сообщение. Потом во вторую. То есть в каждую группу он будет заходить с интервалом 1 минута. То есть через каждую минуту он будет заходить в одну из этих групп. Вот так подряд. То есть с первой. Вот так подряд пошел. И потом, когда он закончит, вот допустим, дойдет до 200 группы, вот сюда, он вернется обратно и начнет опять с первой группы. Вот. Ну, правда, э, там какое количество зададите? Если зададите ему количество 1, цикл, цикл 1, то он просто дойдет до 200 группы, вот так пройдет все группы, остановится, Просто пройдет все группы и остановится. Если ему зададите э, количество 2, то он просто пройдет два раза все эти группы. То есть пройдет до конца и потом вернется обратно. Вот. Пройдет все группы по два раза. Если тысячу раз, то он будет тысячу раз проходить вот эти ваши группы. То есть начинает с первой группы, доходит до двухсотой и потом опять возвращается назад и вот так тысячу раз он проделает вот значит хорошо показываю дальше продолжить вот обратите внимание я мышку держу вот так сбоку ничего не делаю вот компьютер сам работает если это делать вручную посмотрите 5000 участников вы представляете вот сейчас мы даем рекламу я даю рекламу и через 10 минут моя реклама уже будет аж внизу где-то вот смотрите появилась реклама видите текст картинка ссылка все есть вот так он сейчас подряд он выберет сейчас вторую группу вот смотрите видите выделилась вторая группа сейчас он здесь печатает текст загружает картинку и вот так пошел Потому что вручную это делать это не это невозможно это просто нереально вот смотрите тысяча участников вы представляете, каждый из, из этих людей бросает рекламу. И где окажется наша реклама через 10-15 минут? Ее же никто не увидит. Поэтому это делать вручную, это ужас. А так, смотрите, вот люди. Вот, вот опять моя реклама. Вот как оно выглядит. То есть картинки разные. Здесь можно менять картинки, можно текст менять. То есть это вообще без проблем. Вот видите, теперь в третью группу зашел. Вот печатает. И вот так в каждую группу зайдет. Я ему задал э, цикл 50. То есть 50 раз он будет проходить по группам. У него уходит одна минута на одну группу. Можно сделать интервал любой. То есть можно задать ему там 10-15 минут, допустим, чтобы он тратил на одну группу. То есть, я ему задал интервал, дан, если э, до точности, то 40 секунд он у меня уходит на одну рекламу. Вот. У меня все группы по тематике, так что Facebook за это не ругается. Не ругается я не захожу в какую-то группу про кулинарию и не даю денежное предложение там какое-то. То есть, у меня вот группы «Самый простой заработок в интернете», там «Бизнес». там. Ну, то, что люди публикуют, то и я публикую. Если я зайду в группу про кулинарию, конечно, меня поругают за это. Вот. И вот так круглосуточно работает у меня. И поэтому у меня реклама постоянно на первом месте. Смотрите, если человек не увидел мою рекламу, допустим, вот в этой группе, бизнес режиме онлайн, допустим, он увидит мою рекламу в другой группе. Если в другой не увидит, то в третьей увидит. Потому что у меня в каждой группе есть моя реклама. То есть моя рек... задача скрипта держать вашу рекламу постоянно на виду. Вот обратите внимание, как он работает. Вот. Вот, теперь вот так подряд вот, во все группы с интервалом одна минута заходит. Вот это тоже моя реклама, это с другого компьютера. Сейчас идет реклама. Вот. Если человек не отреагирует на эту рекламу, он отреагирует на эту. Вот. Это моя реклама, и это моя. Потом можно свернуть вот эту Mozilla, вот так просто сворачиваем Mozilla, к примеру, открываем себе Opera там или другой какой-то браузер и можем смело здесь работать себе параллельно. Вот скрипт работает в Mozilla, вот он, вы видите. Мы сворачиваем и открываем себе Opera и работаем дальше как хотим. Вот. Данный скрипт работает только в Mozilla. Просто он повторяет скрипт, повторяет человеческие движения. То, что вы делаете вручную, он это делает автоматически. Он не бросает сразу в 100 групп, он не бросает сразу в 200 групп, он бросает по одному сообщению в каждую группу. Смотрите, здесь... 6, э, так плюс, э, 20 с плюсом там 12 с плюсом 20 с плюсом Это означает, что мы после, после моего сообщения Уже вот только что были Вот кажется, только что были мы В одной из этих групп Вот ваша реклама И уже 3 человека после меня бросило сообщение Ну короче, принцип работы вот такой Так что делайте выводы Если кому-то Нужен скрипт, обращайтесь. Скайп есть. Так что всем...